Если вы долго занимаетесь своим, своим развитием, проходили какие-то тренинги, обучающие программы и результаты слабенькие, или вы хотите выйти на следующий уровень, будь то в деньгах, будь то в отношениях, у вас нет своего любимого, или отношения серенькие, те, которые сейчас в вашем браке, в ваших отношениях, или, возможно, у вас со здоровьем что-то, знайте, что причина главная в вашем личностном стержне. Тренер личностного развития, как психолог, психотерапевт Ваевковыч, приглашаю вас на консультацию, для того, чтобы вы нашли свою причину и разобрались, получили те результаты, которые вам важны. А под этим видео будет ссылочка на сайт коротенький, где будет описано, кто я, что я и как я помогла другим людям. А консультация, будет, консультация будет условно платная, потому что много приходят шаровиков, и для того, чтобы вы что-то хотя бы заплатили и получили вот такой результат в 10-20 раз, нашли причину, разобрали с собой, нашли свой внутренний стержень, для этого есть условная плата 500 гривен, это около 20 долларов. Поэтому, милости прошу, ссылочка под этим видео, ищите причину в себе, становитесь сильнее, будьте счастливы. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, Коуч.